Наталья Петровская, пусть будет здоровье, счастье. Вопрос такой: что значит, если встречаешь человека в жизни и кажется, что ты его знаешь и где-то видел, встречался? Все люди похожи, все похожи по повадкам, внешние, визуально, и мы же как бы энергетически. Это говорит о том, что вы эмпат, можете снимать предугадывать э, характер качество этого человека и ваш мозг это идентифицирует интуиция и ваш мозг идентифицирует это как похожего человека на самом деле это не так это шутки вашего мозга на самом деле мы никогда не виделись это эмпатия у вас хорошо работает вы трепетно ощущаете чувствуете понимаете этого человека а интуитивные снимаете информацию с него а мозг говорит нет интуиции не существует это все ты просто такого же встречала у дочки все время травмы то ударится в мяч то в голову попавшись раз слабое звено сотрясения ей 14 лет делает утром защиту ретро сатурн восьмом как еще защитить если у нее ретро сатурн ей понадобится ей понадобится железное колечко купите его железное колечко необходимо одеть на указательный палец левой руки так чтобы она не снимала купите железное колечко на моем сайте дуйку Маркет и носите тогда вот такого вот таких ударов не будет происходить несколько лет назад я серьезно болезла и нуждалась в деньгах я попросила в долг у близкого друга он помог и велел деньги не отдавать принять как помощь теперь наши пути разошлись я узнала что он болен стоит ли мне отдавать ему эти деньги нет он вам их подарил и вы их должны принять если вы их приняли то тогда они ваши. У меня их тоже нет, нужно перезанять, не делайте этого. У вас нет, он вам их подарил. Он же вам ни слова об этом не говорит. Хотите помочь, спросите, чем вы можете помочь? Может быть, там еду передадите ему или приедете, за ним посмотрите. Вот что нужно делать. Мысли о долге преследуют меня. Какие мысли о долге? Если человек дарит, то он дарит он же вам велел деньги не отдавать а принять как помощь что же вы ее до сих пор не приняли может от того что вы не приняли это как помощь может быть он болеет понимаете затор произошел он думал что вы приняли а вы считаете что это долг и из-за этого он болеет переменять измените свое отношение валентина голякова уважаемый андрей андреевич можно подарить внучкам ручные часы или лучше дать деньги